И все, кто меня э, хорошо знает, они ждут, не дождутся того момента, когда все это свершится. Когда я стану у руля. Когда я стану у руля, то тогда все изменится. Кардинально. И я прекрасно осознаю, что я в данный момент похож на множество этих сумасшедших, которые утверждают, что, мол, они и являются теми самыми царями, которым суждено будет управлять Россией, суждено будет управлять страной, суждено будет управлять духовным миром, Святой Руси. Я прекрасно все это осознаю и прекрасно понимаю. Также я все хорошо рассуждаю в своей голове. И готовы ждать, что этим людям, за то, что они утверждали, что они цари и выдавали себя за таковых, им ничего не будет после того момента, когда царем стану я. Им ничего не будет. Они... Я не буду ни за кем не преследовать никого. Я не буду никого угнетать, репрессировать, как бы сводя счеты. Они сами все прекрасно поймут, они сами все прекрасно осознают, им даже станет легче на душе, что наконец-то все стало ясно, наконец-то все стало предельно понятно. Кто есть кто? Кто я такой? Кто ты такой? Кто есть кто? И сразу никаких сомнений не будет возникать, никаких, никаких сомнений, никаких конфликтов происходить не будет. В частности о том, по поводу богоизбранности, персоны к этому делу. Я лично, официально утверждаю, что этим человеком являюсь я. Этим человеком являюсь я. Я не старик. Я не сумасшедший. Я не голодранец какой-то с леса там хотя живу в лесу. Я простой человек, который имеет за собой некое образование, который имеет за собой некий опыт, который прошел в своей жизни через все то, через что не каждый в своей жизни проходит. Я утверждаю, что я являюсь таким человеком, и что я являюсь тем человеком, который может помочь всей этой гребанной стране, Паршивым сейчас, обленившимся, обнищавшим духовным народом. С этой нацией, которая себя сейчас не ассоциирует, не ассоциирует со своей страной, не ассоциирует с Россией. С этой нацией, которая себя не считает ну, столь великой, как это должно считаться. Ведь другие народы считают нас великими. И другие народы нас боятся. И другие народы пытаются как-то еще найти какое-то причины для подспорья, для того, чтобы нас победить. Потому что мы, русские, мы все мешаем этому миру. А мир, он любит наслаждение, мир любит сладости, мир любит, когда ему комфортно. Мир не любит страдания, мир не любит скорби, мир не любит напрягаться. Мы этому миру мешаем. Мы, русские, а когда я говорю русские, я имею в виду православные. И именно мы, православные люди, должны стараться, в первую очередь, работая над самими, соби, самими собой, а потом уже помогая своим ближним. В первую очередь духовно. В первую очередь духовно. Расскажи людям обо мне, не стесняйся. Потому что одно дело языком на камеру крещать перед всей страной по телевидению. Совсем другое дело порядок в стране наводить.